Хочу зачитать статью вокруг измена, трусость и обман на ресурсе Центрального аналитического ресурса на Яндекс Дзене. Ссылка будет под видео в описании на статью. Называется Вокруг измена, трусость и обман. Надо оказать максимальную поддержку президенту России и президенту Белоруссии. Статья от 28 февраля, поэтому на сегодняшний день, возможно, что-то изменилось в данных. Что указывает на предательство лиц из окружения Верховного Главнокомандующего РФ? Первое. Ежедневное нанесение ударов ВСУ по городам Донбасса. Второе. Набиулина, представитель Международного валютного фонда в России, умышленно подняла ставку ЦБ и понизила курс рубля, чем нанесла большой вред российской экономике и российской армии, увеличив в разы ежесуточные расходы российской армии. Третье. Вокруг Киева стоит российский ЦПТ-15 уже третьи сутки, а им не дают команду брать администрацию президента Украины и все другие ведомства, из которых ведется управление Украиной, СБУ, МВД, Министерство финансов, ЦБ и другие. Российский спецназ в Киеве стоит возле администрации президента Украины. Трое суток ждет приказа Министерства обороны РФ. Четвертое. Газпром продолжает цинично прокачивать в тех же объемах газ через Украину, укрепляя экономику и ВПК врагов России. Сейчас удобный момент – когда «Газпром» должен был остановить прокачку газа через Украину. Во время военных конфликтов контракты замораживаются и тем самым заставить Германию вернуться к вопросу газового потока-2 по Балтике. Пятое. В то время, когда по заверениям СМИ Генштаба Минобороны РФ небо над Украиной закрыто и господствует там только российская авиация ВКС РФ, Допустили посадку в Днепре транспортного самолета из Израиля с военной амуницией для ЧВК и крупными суммами наличных денег для Коломойского и его окружения, на которые Коломойский заказал себе услуги ЧВК. Почему этот самолет не сбили и почему он приземлился в Днепре? Шестое. В Днепропетровске все окружение Коломойского нагло заявляет, что... При посредничестве Израиля Игорь Коломойский договорился с руководством Минобороны РФ о том, что российские войска в Днепр входить не будут. Стало быть, основной фашист Украины Коломойский, на руках которого кровь и сожженные заживо люди в Одесском доме профсоюзом 2 мая 2014 года, который финансировал много территориальных батальонов, воевавших против мирных жителей Донбасса, избежит наказания, так как уже откупился. А ведь в свое время Коломойский давал 100 миллионов долларов за голову президента России. Седьмое. Президент России подписал указ о снятии генерала, начальника Генштаба Минобороны РФ Валерия Герасимова за то, что российские войска были остановлены на территории Украины. Но министр обороны Сергей Шойгу не дает снять Герасимова. Остановка российских войск дала возможность перегруппироваться различным бандеровским радикальным подразделениям Нацгвардии и МВД Украины, что привело к различным жертвам среди российских военнослужащих и гражданского населения на Украине. А взять город Киев не дают команду российскому спецназу и десятникам уже, десантникам уже трое суток, не давая тем самым завершить военную спецоперацию на Украине, а без приказа военнослужащие не действуют, что говорит о международном заговоре против президента России, осуществляемого через местных российских и украинских олигархов. Приказа нет, а потери уже есть. Рамзан Кадыров еще 27 февраля 2022 года написав в своем телеграм-канале «Так, я прошу руководства страны, Верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской республике наших женщин, стариков, детей». Восьмое. До сих пор не открыто вещание российских каналов в Киеве и освобожденных городах Украины. Кому-то очень нужно держать население в страхе и неведении. Восьмое. Внезапно вылез на авансцену Ходорковский и начал призывать всех банкиров саботировать экономическую ситуацию в России. Вы, мол, с кем? Определитесь. Десятое. Переговоры представителей российского руководства с типа представителями украинской стороны. Это театр организованный Романов Абрамовичем, который представляет украинскую сторону в интересах мирового правительства. 11. -е. США и Европа решили поставлять вооружение Украине и ЧВК. Справка. Всеми действиями на Украине руководят в основном три человека. Сын Кучми, Кучмы Ренат Ахметов, зять Кучмы и главный масон Украины Виктор Пинчук, и президент Европейского еврейского конгресса Игорь Коломойский, который по статусу выше любого президента. Мировому правительству очень нужна война между славянами России и Украины, чтобы население Украины перебило максимально друг друга, включая детей. И как можно максимально понесла потери в этом конфликте часть российских военных, чтобы как можно больше сократить здоровое коренное население России, территории которой планируют заселять гражданами Европы, Израиля и США. США, НАТО и Евросоюз – всего лишь инструменты в руках мирового правительства. Зеленский, человек Коломойского, исполняет в этой игре Европейского еврейского конгресса одну из ключевых ролей – Запад и США – Посредством олигархов Украины и России уже начали контролировать российскую военную спецоперацию через вмешательство в командование как российской армии, так и украинской, чтобы уничтожить первоначальный смысл спецоперации и перевести ее в длительный конфликт между двумя братскими народами. Простой пример. Руководство российской армии дали команду на время остановить спец... военную спецоперацию на Украине. А украинской армии дали команду сосредотачивать технику в центре городов Украины, откуда безнаказанно бить по российским военным, зная о том, что российская армия не будет бить в ответ по жилым кварталам. А по городам Донбасса артиллерии ВСУ разрешили бить, не боясь того, что ВКС РФ их в ответ уничтожит и российской армии до сих пор не дают уничтожить артиллерию ВСУ на Донбассе. Вокруг измена, трусость и обман такие строки написал в своем дневнике 2 марта 1917 года император Российской империи Николай II, которого подло предало окружение и генералитет. Если мы не хотим, чтобы повторилась история 2 марта 1917 года, надо оказать максимальную поддержку президенту России и президенту Белоруссии в этой непростой ситуации. Среднему офицерскому корпусу надо читать информацию между строк и делать то, что им велит совесть. И понимание первоначального смысла, начатой президентом России и ее верховным главнокомандующим спецоперации на Украине. Сводка за 22-е. Февраля 2022 года ВКС уничтожили 1114 военных объектов, в том числе 14 авиабаз и 31 командный пункт и узел связи ВСУ. Ликвидированы 56 командных, командных радиолокационных пунктов управления ПВО и 31 дивизион С-300 УСА и БУК М-1. Уничтожено 46 дивизионов С-30, БУК-М1 и ОСА ПВО ВСУ. В КСРФ уничтожили 8, военных, 8 боевых вертолетов ВСУ и 11 турецких беспилотников «Байрактар», три из которых уничтожены в Черниговской области. Сбито 8 боевых самолетов ВСУ, среди которых Су-24, Су-25 и Су-27. На аэродромах уничтожено 35 самолетов, в том числе в ивано -Франковске. были уничтожены 28 самолетов МиГ-29 114-й бригады тактической авиации ВСУ. Уничтожены 314 танков БМП, БТР, БДРМ, БРДМ, МТЛБ, ВСУ. ВСУ потеряли 274 единицы различной вспомогательной техники. Ликвидировано 57 ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Уничтожены 121 орудие и минометов ВСУ. Уничтожены склады ВСУ в городе Балаклея Харьковской области. Еще 110 военнослужащих ВСУ на Донбассе сдались в плен. В Василькове уничтожена 40-я бригада ВСУ и крупное нефтехранилище. Обеспечивавшие одиннадцатую авиабазу ВСУ. В пригороде Киева уничтожена 101 я бригада охраны Генштаба ВСУ. Ополченцы идут вперед вглубь своих областей, освобождая населенные пункты. Воздушно-десантные войска РФ блокировали первую оперативную бригаду Нацгвардии Украины и взяли под контроль зону Чернобыля, которую охраняют совместно с бойцами Нацгвардии Украины. Запорожскую АЭ сохраняют российские военнослужащие. Взятый Мелитополь, Бердянск, Запорожье, Генешск, Энергодар, Харьков, Купянск, Лазовая, Херсон, Каховка, Одесса, Сумы, Ахтырка, Конотоп, Глухов, Чернигов, Полтава, Буча, Васильков, Ирпень полностью блокирован. Киев блокирован. Николаев и российские десантники находится не только у Львова. По состоянию на 28 февраля подразделение ЛНР освободило населенные пункты Лопаскина, Муратова, Гречишкина, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новохтырка, Смолянинова, Хворостянка, Суханова, Артем, Рубежная. На 22 подразделение... 28 февраля подразделение ДНР взяли под контроль населенные пункты Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Боровенькина, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинская, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободная, Донское, Анадоль, Новая Астрахань, Андреевка, Гнутово, Гранитная, Бугаск, Бугас, Докучаевск, Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь заблокированы. Оперативное командование ВСУ Север прекратило свое существование с применением ВКС РФ «Искандер-М». При уничтожении оперативного командования ВСУ Север в Черниговской области российские ВКС применили ракету «Искандер-М». Это значит, что оперативное командование ВСУ Север прекратило свое существование. Справка. Тыкай «Скандер-М» предназначен для уничтожения узлов связи и бункеров противника. Мощная провокация ВСУ в, в северодонецке, где может погибнуть много мирного населения. Возможно, гуманитарная катастрофа в северодонецке, где украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв, свалив всю вину на ополченцев. Если аммиак взорвут, то взрыв может стереть половину северодонецка. Итоги переговоров делегации России и Украины в Гомельской области не интеллектом лица украинской ОПГ. Итоги несерьезных переговоров представителей украинской ОПГ с представителями российской стороны. Переговоры ни о чем. Встретились, поговорили, разошлись. Как мы и предполагали, с нацистами говорить ни о чем. Своими переносами, опозданиями, и внешним видом они показали полное неуважение и презрение к тем, у кого были в гостях и с кем сели за стол. Россия, российский спецназ, ДНР, ЛНР, Донбасс, Белоруссия, Украина. Мирослава Стрекановская.